Приветик. На 28 декабря 2021 года, день вторник, карта вечера. У нас здоровье. Вечером вы будете думать о своем здоровье. С 18.00 до 12 часов ночи вы будете думать до 24 ночи. 00. Или просто ноль ноль ноль ноль. Вы будете думать о своем здоровье. Надо обследоваться УЗИ-анализы. Вы обязаны знать о своем здоровье. Все, пока.